Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы начинаем представление короткое нашего проекта обучение на сайте рекламный шалаш «Продвижение сайтов плюс». Сейчас у нас практически уже закончен набор группы по обучению SEO для наших будущих сотрудников, а также для всех желающих. Обучение у нас в группе для «Только для инвалидов». У нас сейчас 6 человек, но я думаю, мы наберем группу человек 10, не больше. Обучение у нас идет таким образом. У нас обучающие видео, короткие, 15-20 минут. Некоторые сняты непосредственно мной, но там больше вводная часть. В основном создание сайтов на Wix и также я буду снимать Введение в SEO еще несколько видео, наверное, около пяти, я думаю, видео сниму, коротких. И а, остальные видео, я надеюсь, наши партнеры, SEO-агентства, частные SEO-оптимизаторы, помогут нам в нашей программе на взаимовыгодной основе, потому что мы будем их на нашем же ресурсе рекламировать, и в процессе нашего обучения будем их постоянно упоминать. А проект наш долгосрочный, потому что э, группа, которая набирается, э, это группа с оплатой обучения, то есть э, во время обучения выплачивается стипендия в размере 500 рублей в месяц. И занятия, расписания занятий у нас нет, а просто вы просматриваете, допустим, в день одно видео и таким образом в месяц у вас получается на обучение вы затрачиваете около 5 часов и пяти часов в месяц и получаете 500 рублей стипендию а также по окончании обучения получаете вознаграждение после выполнения небольшого контрольного задания Вознаграждение в размере 1000 рублей Это в конце декабря у нас Будет Вот, а Также для всех желающих Кто захочет смотреть Наши обучающие видео На нашем сайте Также на сайте наших партнеров Вот у нас До начала обучения Можете посмотреть видео По SEO Это основные принципы да, Основы SEO Здесь 12 уроков на YouTube, школа SEO на YouTube, на YouTube-канале. И а, также мы ждем преподавателей, которые снимут а, нам обучающие видео, короткие 15-20 минут, а в основном по внешней оптимизации. Потому что мы работаем по, пока только, да и думаю, долго еще будем работать, только по внешней оптимизации. А, это а, также целевой трафик, да, поиск целевого трафика, также размещение информации, ссылки в каталогах размещ... размещается, вот это нас интересует сейчас больше всего, то есть такую работу которую могли бы выполнять инвалиды, которые не очень не очень сложную да, также могут они, я думаю выполнять и подбором семантического ядра Такая работа, которая занимает время, и тем не менее она доступна для инвалидов, потому что у нас у инвалидов очень разный уровень владения компьютером, интернетом. Но в основном мы набираем тех, кто уже хорошо владеет компьютером, интернетом достаточно. И также другие навыки в сфере создания и продвижения сайтов. Например, создание сайтов на какой-нибудь платформе, на которой вы а, хотите нам показать, допустим, это может быть SEO-пульт тот же и, и, или какая-нибудь другая платформа. Вот Я недавно дел, делал небольшую страничку на м, платформе а, LP-мотор. Там достаточно приятные цены и а, достаточно просто, простое создание странички. Вот, я в каком-то видео в предыдущем, по-моему, я показывал, показывал уже. Вот, также наш партнер сейчас 1pc.ru, сайта профессиональных оптимизаторов. И там есть бесплатно обучающие видео. В том числе там продвижение в социальных сетях есть, CMM там, и еще несколько обучающих видео, и даже, по-моему, там вебинары бесплатные есть. Тоже можете смотреть, зарегистрироваться и смотреть на сайте нашего партнера. Также мы ждем, у нас здесь есть обращение к нашим коллегам и партнерам. Что для них, почему это взаимовыгодное у нас сотрудничество. Да, здесь у меня написано, что... А, уже не написано. Но, в принципе, мы можем это видео оплатить короткое обучающее да в размере от 400 до 700 рублей за короткое обучающее видео 15-20 минут без упоминания вашего ресурса то есть мы его не будем представлять если вы не хотите этого допустим у вас и так ресурс достаточно продвинутый и вы не хотите чтобы мы вас упоминали такое тоже возможно потому что с инвалидами э, не все хотят работать. А мы ищем именно тех, кто э, хочет с нами работать. Кому это интересно. Вот. И также я нач... начал делать создание сайтов на Wix. Несколько видео, уже у меня 3 или 4. И в дальнейшем буду снимать создание и редактирование сайтов. Вот. Также вы можете посмотреть э, наш сайт где мы размещаем, где мы размещаем ссылки, в каких места местах размещаем, также мы можем разместить, у нас здесь есть место, место для, для сайта, мы можем встроить сайт, также можем разместить здесь еще ваша информация на главной странице, вот они создание сайтов на Викс, но на Викс достаточно простой, ну Простое создание, но там надо по времени очень много затрачивать, надо искать или делать самому картинки, то есть с дизайном работать. Там так, такое, скажем так, простое, но не очень. Создание это сайтов на Wix. На бесплатной платформе можете делать несколько сайтов для своих целей сделать. И э также вы можете э платный тариф, если... Э у вас будет, там функционал расширится. На этой платформе будет прием. Сейчас вот у нас прием звонков тут не очень работает. Также форма контактная. Куда-то она все время... А вот она. Да, форма контактная пока что приходит не на мою почту, а приходит она непосредственно на Wix. На сам ресурс, на мою страничку там. И как мы работаем? Мы размещаем а, размещаем на страничке шалаш сайты наших наших заказчиков, клиентов. Но сначала мы работали с января, мы работали за отзывы, мы работали с нашими сайтами. Мы работали с сайтами друзей, сайтами друзей-друзей. В общем, мы тренировались, работали с сайтами, на которых я непосредственно работаю. Я еще почему это делаю? Потому что я в основном работаю не в интернете. И в интернете я ищу именно сотрудников, которые не могут работать других работах, которые инвалиды, которые дома проводят много времени, может быть, с различными заболеваниями, люди, которым тяжело передвигаться. Поэтому для них я хочу дать им старт в обучении профессии SEO-оптимизатора. Это только старт, а дальше они могут сами либо другую какую-нибудь область выбрать, либо по этой профессии идти сами учиться дальше. Или, может быть, наши партнеры, SEO-агентства или частные SEO-оптимизаторы возьмут кого-нибудь из наших обучающихся на подработку и, или, может быть, даже на постоянную работу, на удаленную, кто будет хорошо владеть навыками SEO-продвижения. Вот таким образом мы размещаем эту страничку, мы рекламируем, также эту страничку просматриваем, ссылками делимся и... Таким образом мы продвигаем потихонечку тех заказчиков, которые здесь у нас представлены. Но мы уже сейчас решили, я решил, что у нас пока работы не будет. Работ... Ну, у нас была подработка да, по 500 по рублей в основном месяц была. И людей было у нас не так много сотрудников. Вы можете посмотреть на страничке сотрудники у нас. На страничке сотрудники с января, в общем-то, небольшие такие заработки в месяц, по тысячу, по пятьсот было. И а, заработали у нас два сотрудника было, пришли еще двое сотрудников. И, и еще, может быть, тоже двое, двое тоже будут у нас работать в дальнейшем. А пока что, пока что с октября по декабрь идет. В сентябре у нас идет подготовка к обучению, а с, с октября по декабрь 2017 года у нас будет только обучение. Работ у нас не будет. Почему? Потому что новых заказчиков нет, а, а смысл, смысл нам а, работать и, см, и смысл работать тоже нет, потому что продвигать, собственно, и а, пока что нам некого. Вот. Те, которые были сайты мы их уже как могли продвинули. И себя в том числе тоже продвинули доста достаточно. Но не сказал бы я, что хорошо. но В общем, на нашем уровне это нормально. И таким образом а, будет только обучение оплачиваемое. Да? 500 рублей, как я уже говорил, в месяц и а, 1000 рублей по окончании обучения. И в процессе обучения непосредственно мы будем продвигать. Допустим, вот у нас есть страничка рекламодателем. Здесь у нас рекламный блок. И здесь у нас нет... Да, вот школ немецкого языка мы продвигаем. И здесь у нас рекламный блок. И мы полностью будем, можем посвятить страничку любому нашему заказчику. Это может быть SEO-агентство или частный SEO-оптимизатор. Допустим, эту страничку мы можем посвятить полностью ему. Совершенно а, безвозмездно, то есть а, при, участии, при участии его в нашей программе обучения. А, можем так сделать. А, либо же у нас а, по тарифу а, один из первых, ну он собственно... Собственно, в сентябре, наверное, он еще действует. 2400 – это у нас спектр услуг и размещения. И ссылки, также распространение информации – это у нас все. И ВКонтакте, также в группе ВКонтакте достаточно достаточно посещаемый. Там тоже мы можем рекламировать вас. Таким образом, тебе 400 в сентябре. А вообще тариф один из первых у нас уже не будет действовать. То есть он будет действовать, но он будет уже 3000 рублей, я думаю, что с октября. Почему такие цены да, у разных? Почему я приглашаю к сотрудничеству? Потому что все продвижения сейчас очень много. Как вы сами понимаете, это область... Область, то есть это целый океан, сколько сайтов, да, вы в любой, зайдите в поисковик, допустим, в Google, да, и, например, наберите что-нибудь, что например, продвижение сайтов, продвижение с... сайтов недорого. Да, и вот, что вы увидите, результатов миллион. То есть, миллион результатов. И вот, кто у нас тут на первом месте. И так далее, и так далее, и так далее. И так, в общем-то, практически, ну, в тех сферах, в которых мы работаем, допустим, это и курьерские услуги. И в основном мы работаем по услугам и товарам. Вот, вот это наши наши основные также обучающие курсы различные могут быть это по языкам или какие-нибудь другие курсы кого-то мы можем продвигать, продвигать безвозмездно если они предоставляют работу нашим не только нашим сотрудникам а вообще инвалидам мы продвигаем безвозмездно размещаем ссылки также работы различные самих инвалидов и их проекты мы тоже продвигаем безвозмездно. И вот, как вы можете видеть, это такая область, которая, ну как сказать, конкуренты, конкуренты. Тут всем места хватит. И SEO-агентством, и частным SEO-оптимизаторам работает тут целое море. Тут можно продвигать и продвигать. Представляете, если у вас сайт, допустим, как наш, продвижение сайтов, Рекламный шалаш, да, допустим, мы... Никто не знает еще нас, да, а мы рекламный шалаш. Вот, и вы можете видеть вот здесь и, собственно, наш сайт. Вот и здесь... А... Вот он, наш сайт на первой страничке а, по запросу, да продвижение сайтов, рекламный шалаш. Сайты на Викс они да достаточно хорошо продвигаются при при том, что там есть SEO мастер, да при настройке они продвигаются неплохо. И на нашем сайте есть есть такая услуга создания сайта на Викс дополнительного продвижения его. Мы можем продвигать по бренду, допустим, бренды, название фирмы, но это конечно не очень не очень правильно потому что потом надо раскручивать еще сам бренд продвигать И вот пригородная линия мой курьерский сайт который я сделал который я сделал в 2014 году вот он здесь на первой странице находится собственно уже несколько эти э, э, два с половиной года он э, в принципе даже он года он практически сразу по этому запросу попал но раньше он был на первом месте а теперь он немножко немножко но это собственно и ладно потому что курьерской работы у меня сейчас хватает вот но в будущем у меня будет свой проект курьерский тоже для подработки и работы инвалидов Небольшая такая курьерская служба будет, но это еще не скоро. Сейчас у нас идет обучение, потом у нас, я думаю, будет все-таки работа на нашем сайте. Продвижение плюс рекламный шалаш. И курьерская, курьерскую службу потихоньку мы тоже будем развивать для инвалидов. Все это делается для инвалидов и вообще проекты мои также, также вконтакте проекты, допустим. Мой заработок в сети. Это тоже для... Ну, тут не только, конечно, как и обучение, как и... Здесь мы ищем да, какие-то подработки. Это не только для инвалидов, но именно обучение с оплатой и подработка у меня в проектах. Это только для инвалидов, потому что... Пока что все финансовые затраты я беру, беру на себя. Поэтому и человек, собственно, у меня в проекте немного. Но все зависит от заказчиков и от партнеров также. Чем больше у нас заказчиков и партнеров, тем нам и лучше. Мы можем обеспечить работы больше, больше, больше инвалидов. И если заказчик да, придет к нам, оплатит продвижение, то есть это получается уже около трех человек мы можем обеспечить подработкой а на целый месяц, если брать подработку размером тысячи рублей в месяц. Да, не, это немного, но на сайтах, допустим, плана просмотра рекламы или э, системы SAP, там... А, кто-то говорит, что можно заработать там больше, но эта работа более такая непрофессиональная, и она ни к чему не ведет. То есть просматривая просто сайты, сайты, сайты за несколько копеек, да, набирая, там, выполняя, выполняя задания, то есть опять же зарегистрироваться, там просмотреть то-то, то-то. Ну, как бы, я не знаю, мне кажется... Она, конечно, в принципе, в каком-то она полезна, но она не дает дальнейшего развития. И по оплате, может, кто-то там и заработает больше. Но мне кажется, для инвалидов лучше обучиться какой-нибудь профессии. Кто-то, может быть, ос освоит фотошоп, кто-то создание сайтов программирования не на Викси, а действительно э хороших сайтов. Как вы понимаете, это будет очень, очень хорошо оплачиваться, когда человек имеет какие-то навыки. Вот. А моя цель именно дать старт в этом SEO-продвижении, да, SEO-оптимизации, пока что внешней, а может быть потом и полный какой-то курс обучения мы будем делать. Вот. Сам я в основном, в основном, как я уже говорил, почему я, почему я это делаю для инвалидов, для тех, которые не могут передвигаться. А сам я работаю на нескольких работах и подраб подрабатываю еще, поэтому, потому что я обеспечу финансовую возможность этого обучения. Вот И также все проекты «Мой заработок в сети», «Инвалиды ищут заказчиков», Инвалиды ищут заказчика здесь представлены. А, работы, кто что может делать и в сети, а также или не в сети. Не в сети. Может кто-то вяжет или, или шьет, или что-нибудь еще. А также интернет-радио-видео-код для инвалидов, где у нас в основном вакансии и резюме. А также работы, допустим, книги, какие-то творческие, творческие работы инвалидов. А, также... Вакансии мы, конечно, ждем а, вакансий работодателей, хороших вакансий для инвалидов. А, вот это интернет-радио-видеокод, собственно, оно и создано тоже а, проект такой для инвалидов. Вот, ну на этом я, собственно, короткую презентацию заканчиваю. Как всегда, немножко длинная получилась. Ждем, а мы с радостью ждем всех желающих обучаться и а, ждем мы преподавателей, преподавателей, которые нам снимут короткие обучающие видео по внешней оптимизации или а, по другим навыкам в сфере создания и продвижения сайтов. Вот С вами а, была команда продвижения плюс рекламный шалаш. А, до новых встреч! Всем спасибо за внимание!